Аптечку брось на пау! Ты чучел! Итак, ребят, сразу следующий квест Сокровище продовольственного склада Ох, паута, если мы Опа А как сюда попасть, что то я не врубаюсь. А как ты за забрался? А. Так, может где-нибудь вход есть? Проверьте, есть ли способ проникнуть. Может растопить снег? Где? Наверху поставить костер. Попробуй. А так вот вход же ж. Да, вот, бросил. Была... Че? Я пока в мусорных баках пароль. <laughs> Давай. Ну, еще одна отмочечка. Это я люблю. А что, не дальше может... нет входа? А, подвал. Найдите способ, чтобы разблокировать ворота гаражей склада. Тут что-то зомбики. Ты где там есть? Ты пойдешь, нет сюда. Ты и все тут Н Да, нет, да. Ну тут проход только вниз. А где ты? Вот я. Что, а. пропусти меня. Все, погнали дальше. Погнали. Разб... А вот Разблокировать еще механизм какой а, Зомби! Давай, давай. Получай зомби. Лох. Вообще Поднимитесь и проверьте, ваше. что есть внутри гаражей. Ложь пед. <laughs> Ложь пед прям? жестоко столько того конечно. Еще зомби. Убил. Я Спасибо за тоже. помощь. Я вообще тоже его бью. Чертеж улучшенного ремонтного набора. Конечно, бесполезная херня. А, вот гаражи. А как войти? А. Так, Ты тут генератор. По О, красный перец нашла. Арахисовое масло. Консервы опять. <кх> <кх> <кх> Что-нибудь поинтереснее бы, да? Ну. Так нам вообще какое надо для главного финала? А, подожди, поднимитесь и проверьте, что есть внутри гаражей. Мы, походу, что-то не нашли интересненькое. Сухпоек и кексики. Будешь кекс? Да у меня уже некуда складывать эту игру. А как туда вам попасть? Смотри. Поднимитесь и проверьте, что есть внутри гаражей. Чему мы что-то не нашли типа или что? Ну квест, А, что-то не нашли. А что выпускать-то? А кексы. Все, квест выполнен. Так, ребят, дома мы нашли еще один квест, который называется. А вот дом милый дом. Короче, мы открыли кафетерии. и тут есть какая-то вот зеленая жижа. А, и мутант, смотри какой. Я жду говорю, у какая-то грыжа. На грыжа. Нихера он жирненький. Ёб твою мать. А, О, ключ... ключ администрации. Консервы. У меня уже эти... О, они в чем-то, радиоактивные. И, кстати, ребята, если кому-то пригодится, то когда вы будете ходить по миру, вы будете находить ключи от хаба, отображаться они будут в квестовых предметах, будут выглядеть вот так вот. С помощью них можно открыть кафетерий, открыть реген... регенерационную комнату, и еще много всяких приколов, походу. Марс. А. Так, а вот эти вот консервы, они радиоактивные, зачерпят взятки. А, да? Пошли а вот это... нахер. Они могут зеленой связи. Может, не стоит их есть? <связать> <связать> да не, не буду. Так, что, давай еще посмотрим, что там у нас в, этой, в администрации. Может, там тоже какой -то квест сразу откроется? Погнали, сейчас я похирюсь. А то он мне навалял что-то. А, и вот, кстати, вы откроете вот такую вот комнату, где можно полежать и почилить. И восстановить ХП себе. А? Только в Все, я готов. Вот. Ого! Так, генератор. Последняя запись в журнале. Так. А там херня написано. В основном как все ужасно. И ч, зачем этот ключ администрации? 264 непрочитанных сообщения. Хм. Так, а тут у нас что? А, пуховик. И больше ничего, да? А там вот еще, смотри, какая-то дверь. Что mm. интересно. Туда, похоже, нельзя. А, просто дверь, типа. Да. Так, ну все. Думаю, мы полезную информацию рассказали. Ну да. Так, ребят, следующий квест под названием ⁇ Не в том времени, не и месте ⁇ И надо нам подойти к какому-то человеку возле вертолета. К какому человеку, в смысле? Это вот этого человека, который сейчас ходит? Это зомби. А, с него что-то выпало? Нет? Да? Че? Дневник какой-то. А, вот, дневник выживу Шаба. Все произошло так быстро, была резкая вспышка молнии, но она не ударила вертолета, как бы обхватила его и сжала. На секунду было ощущение невесомости, ничего не было видно вокруг, только черная мгла. Будто мы находимся нигде. Но это продлилось ровно секунду, потом резко в лицо ударил холодный ветер, техника вертолета отказала, и мы полетели вниз. Ну вот я оставил генератор, туда пойдем. А, ну все, квест выполнен. В смысле? В прямом. А в чем смысл пристать? В том, запустить... что мы нашли тут ботинки. Допустит... не ошибка. Че запустить? Запустить лифт неизвестная ошибка. Спецшлем. Ну, на надо как-то вылипнуть. Не зря же кнопка и запустить лифт. А где эта кнопка? А, вот. Неизвестная ошибка. Ну, неизвестная ошибка, потому что тут, наверное, вот эта херня лежит. А как нам от нее избавиться? Не знаю, наверное, никак. Может костюм оденешь? Вон там шлем есть, вот он. А у меня есть сейчас. Давай одень. <связь> а зачем мне костюм? -то? Ну не знаю, походи ко мне. Не, ни хера нету. Вообще ничего. Так а. а зачем тогда нужна эта Я не знаю. Можешь взорвать, попробовать. Может, давай. Поставь костер. Сделаешь палку, у меня просто дерева нет. Так, поставь мастерскую. И чё? Ты Сделаешь палку, нет? А. Так, поставь мастерскую. <связать> Блин. ну я что-то сомневаюсь вообще, что можно что-то сделать. Мне кажется, не зря есть... <связать> Нихера. Так а зачем тогда вообще нужна эта кнопка лифта? Как нам внутрь-то попасть? Я не знаю, ну просто типа квест и все. В чем смысл этого квеста? Просто убить зомби? Наверное. Нам надо вниз, я уверена. Как нам попасть? А я уверен, что нам надо где-то ключ найти, декодирование и все. Хватит.